Тихо, первое предупреждение было Второе предупреждение да, не Дважды не предупредили не Следующее применение физической силы По 19.3, не выполнение законных требований Сотрудника да, полиции не Самое не не главное, не не не главное не для чего нужно, чтобы это нужно было чтобы, чтобы люди знали эту обратную связь Тихо, я, я тебя помню, ты злой это это Тем девочка Тем более Адвокат дьявола, ты понял меня? Вот так обычно, тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Ой, ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Я мать четверых детей. И вчера действительно позвонили с опеки. У вас нет ни одной собаки с чипом. По требованию проверка. Путки опять да, ковролином утеплили, там плесень собирается, там не то что плесень, там колонии грибков. О, без разрешения заходит. Здравствуйте, не поздоровайтесь? Да, это, этот злой, этот, этот может укусить. Разве Раз 20 человек приезжало. Да что же такое-то, а? Здравствуйте. Здравствуйте вообще-то. Не надо бояться, не надо бояться. Еще одно проникновение. Я пока у двух собак только воду увидела. увидела. Они двое спокойно натягиваются. Это у ведра с Они водой. Что, или что? Я вспомнила. Так, Какой ты волонтер? Я могу говорить, что я волонтер. Приехала полиция. Вы же в маске. Что вы водитесь? Такая разница? Не надо меня снимать. Уберите камеру от меня. А не было. Потому что вы больше грязи поливаете, чем вы. По-другому вы не можете мирно работать. Давайте вспомним давлета. Вы точно так же поливали грязь. Вы нужно позитив нести, а не негатив. Понимаете? А вы спросите ветнадзор, они мешают или нет? Вы ветнадзор? Нет. А зачем вы за ветнадзор отвечаете? Вот смотрите, ветнадзор ходит без хозяев. Хозяева вынуждены тратить время на волонтеров. Ребят, попросите, пожалуйста, чтобы они починулись эту территорию. Не нам мешает. Ты приглашала эту женщину? Волонтеры передвигаются. Попросили же не уходить. Вот так все вынуждены ходить за волонтерами. Туда волонтеры, туда и ветер. Я стала плохая. Вам полицейские сказали оставаться на месте. Я с вами вообще не разговариваю. На стерилизацию эту собаку возили кто-то язык административной группы. И после этого у собаки такие проблемы. Нормально все. Туда волонтеры, туда и ветер. Тихо! Первое предупреждение было. Второе предупреждение. Дважды предупредили следующее применение физической силы по 19.3. Не законных требований сотрудника полиции. Согласно закону полиции делается два предупреждения, после чего применяется физическая сила. По статье 19.3 привлекается э, лицо, которое проигнорировало предупреждение полицейского и требования. Предупредительно сейчас должна быть применена по идее, да, но с вами вежливо обходится. Спасибо. А что вы через забор, через официальный выход не хотите пройти? Хватит ходить обходными путями. Используйте официальный вход. Я безоплатно дружусь. Вы после какого раза-то вышли? Вас чуть ли не силой выводили. Благодарствую. Даже волонтеры ценят, мой труд. Меня попытка покинуть место правонарушения? Девчонки, с вами культурно так обходится. Меня уже давно скрутили и это, лицом в пол вплотнули. А вот все тему поменяли сразу. Да, я Понятно. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. А вы хозяин спросили? Откройте свой приют. А то есть собаки хотят. Откройте свой приют и забойтесь сами. Возьмите ответственность за себя. Один из полицейских едет с ними. Была попытка покинуть место правонарушения. Благодарствую. Мы как бы вытягивали бы, если бы вот таких нападок не было. У вас нет ни одной собаки с чипом. А у Медведя есть чип? Не факт. Он у вас загорает? К нам вы стали любимыми нашими Ой, это не может не радовать организацию чайник ставить <реклама> чайник. нет спасибо. а кто-то может дать официальный комментарий в связи с чем приехали была жалоба да какая-то нет не плановая проверка идет по требованию прокуратуры не плановая проверка а прокуратура на основании письма да, да. депутата, а к депутатам обратились волонтеры. А депутаты какой-нибудь? Есть депутат Думы Хмао Малышкина. Малышкина, а второй депутат кто? Дубровин. Дубровин, да? Понятно, что это такое. Потом расскажешь. Дубровин. А, да, он, он говорил, да. что он нам поможет прям конкретно, он яростно. Он обещал. Да, не, ну вы и на него-то не плохо-то совсем сказать. не думайте. Он, он может, чтобы убедиться, ему нужны документы. То есть, что смотрите, все в порядке. Все а, план какой? Мы сейчас сделаем круговой осмотр а, вашей территории, посмотрим, а, какие строения, что в них, какое назначение и как содержатся с собой. Необходимо сделаем фото, где-то видеозапись. А, у нас есть ветеринарные специалисты, которые... Посмотрят и состояние животных, и в электронном чип, если есть необходимость посмотрят. Интересуют вопросы содержания животных, кормления, ветеринарно сопроводить ветеринарные процедуры, то есть вакцинация, дивигментизация. Будки опять, да, ковролином утеплили? Ага. Там плесень собирается. Я вчера снял, кстати. Вот. Будка, которую утепляла Альфия Ходоковская. Снимаем ковролин, потому что сейчас лето на улице. Что мы под ним наблюдаем? Как вы думаете, что это? Внимание, вопрос знатокам. Что? образовалась под мокрым ковролином вот столько ковролина ушло там еще вижу там там не то что плесень там колонии грибков там грибок реально собирался уже. Все обработали все все хорошо Так, это вагон же, да? Это мини-павилье. что -то? Нет, на данный момент пока что средства и время. Воду для питья и еды используют, мягко сказать, не питьевую. В том вагоне, а, то есть у нас сделали скважину, руководство собирало сборы и пожертвования да, с города на именно бурение скважины. В итоге пробурена скважины 9 метров и вот в итоге, вот такая вот маслянистая жидкость. Вот видите, они нас... Так, мы насос опять подключили, который технически, да? Это мы моем посуду. Да, вот там у нас а на улице рак Я стоит. имею в виду, что, что? на это, потому что? что не было же подключения. Не хватает плаката с Мальдивами на заднем плане. Мужских круг Лето... не хватает. Лето... Мы чем можем помогать? Ну, видите, вот сейчас ради интереса время засек, сколько мы потратим сегодня на смотрю? Да. И представьте, что вот такое вот творится через день, через два у нас. В смысле, обхода? Да. да. Постоянно проверки. Постоянно, регулярно к нам приезжают какие-нибудь проверки. Они давно приехали. Без разрешения заходит. Здравствуйте! Ну, а адвокат дьявола ты понял? Да? Меня. Не, не поздоровитесь. Да? <говорит> Вам не разрешили заходить на территорию? Чтобы выйти, пожалуйста. А мы не можем там пришло... пришло уведомление всем. Как сторона заявителя мы имеем присутствие при, при, при проверке. Что-то я пропустил, чип проверили? Есть, да? Казалось, что все волонтерские собаки, да? Не все. Нет, почему? Все? 9, 9. Это неправда. Наталья, Томас, 10. ваш собак. Это неправда. А? Доктория, а? Томас, собака. Томас да? Да, ну, я, ну, я собака. Томасова вы разрешили привезти. Я оказала материальную помощь, да. А мне что, и... собак и... ты видишь, пишешь, что это твоя собака, и ты будешь проходить свои собаки, когда тебе тут благоразумеешься. Так это тогда чья собака? Наша или ваша? Если вы можете. Если привезти, то вам удобно комиссия моя, да. Конечно. Да, да, да. В прошлый раз их 20 человек приезжало. Вы ее там оставляем, на входе. Можем, вот вам дали приехать, не приехать. Вот там заворотный, подождите, пожалуйста. Мне а позвонили, что я имею право присутствовать. Да не имеете вы права присутствовать на частной земле. Это Какие волонты? Кто волонтеры? Это муниципальная земля. волонтеры? Волонтер? Да, да что ж такое-то, а? Это муниципальная Это земля. земля. Не ругайся. Не ругайся. Как кличка собаки? Рекс. Рекс? Да. Она сказала, что... Я как кастрировано. Да. говорит, кастрировано. Она говорит, да, кастрировано. Она Она говорит, Боишься, да? Мы самбоеды, что жаль! кто вас пригласил, не мы идите, пожалуйста. Да вы прекрасно знали про все проверки, потому что вы пишете не все записи. Надо бояться, не надо бояться. Вот ты все видишь? Вот это вот Вы кто? Собаки не чипированы, пока ни одна. Сколько проверили? Записывайте. Да. Что смотрите там? ничего. Уля, ты снимаешь, а где собака да, снимается от солнца и да, а да, дождя? У собаки должно быть укрытие от солнца и дождя. А да, где где она спросите, пожалуйста, у вас должно быть разрешение калидаторов да, на проникновение да. на тебя. Да. Да. Я уже сказала, да? зачем то же повторять? Да, я затем сказала, иди, Пожалуйста, территорию. Не чекировано? Да, да, не Не чекировано? Не еди. Не еди. А? Ваше Да. У меня все документы на него. Собака Это моя улице, личная собака. Да. И что? Да. Наталья, почему вы ну, пожалуйста. А -а -а. Позь, подержи его. У меня, пожалуйста, у собаки нет воды. Да но есть у вода. Улице. У собаки нет воды. Есть вода, вон 2 сантиметра вот, собака, вот здесь, да, Где собака открывается от, от дождя и солнца? Еще да. одно проникновение. Я тебя помню, ты злой. Это девочка. Тем более. Они, а Максим, вызывай полицию. У вас здесь скоропортищих нет, да? Здесь сыпучие. Нет, да. Сыпучка. Да. Сухих кормов. Да это не мясо, они прикрытые. Все, пошли. 3 апреля 2020 года. Посмотрите, пожалуйста, посмотрите, есть у собаки вода или нет. Я пока у двух собак только воду увидела. Сейчас лето, у собак должна быть вода. Почему у вас есть какие-то документы, видача, что... это получается, мы незаконно вывозили отсюда наших собак и делали какие-то документы. Спасали. Что случилось, запуталась? Да. Вы сейчас заявили, что вы проверяющая сторона. Вы можете посмотреть? Вы сейчас сказали, что вы проверяющая сторона. 137 Рита не стерильна. Рита мастерина. Рита да. да, Рита, да, мы да так вы сами сейчас путаете. Рита спрашивает, не стерильно, вы говорите, нет. Рита мы сами Риту, Я вспомнила. Цитили... Рита. <рит> стерильная зимой есть. Проверяю. Да, да, Ничего. Я могу себя называть себя как как Макс, учен, какой как ты поверил. волонтер? Я могу говорить, что я волонтер, Блин, понимаешь. Но а вы почему себя волонтером называете? не почему, на почему вы себя называете волонтер? Я так вот и нахвили? Заходите я сейчас. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Я что потом началось? У вас же люди, вы же сами его Оля, сними, пожалуйста, собаки снимите все, Они Приехала полиция. Полиция приехала. Как зовут собаку, Ира? Елена, Дана, Дана. Она фирменована? Это вообще Герда. Это Герда. Она просто... Лена Петровна! Герда? Подождите, они ушли. Куда мы пойдем? Я же не вижу, что они ушли. Там вот есть две собаки со свещами Так, не не вы же в маске. что вы боитесь? Такая разница. Не надо меня снимать. Уберите камеру от меня. Я журналист, имею право. Уберите от меня камеру. Я вам а еще раз Уберите, Хватит меня проводствовать. пожалуйста, вот сюда знаю, собаку, ну, Просто дело в том, что у нас... А сейчас у спросите, нас... сколько собак. Она нет, не знает, я вам хочу как. объяснить, что у нас нет помощи забирать у нее землю или э, приют передать другие руки. Это не наши помощи. Мы сейчас... Конкретно... Вы же в предписание, предписания, ведь ничего не изменилось. Становится а нет, не было. Хуже поэтому если... Значит не было никаких предписаний. А? Ага. Рекоменда... Была рекомендация. Не было тогда предписания, потому что это была не проверка. Вот сейчас проверка будет предписание. Вот сейчас, но, с 2018 если... года, приют открыт. Собаки без пор не чипированы. не стерилизованы только наши Здесь на этой земле они с августа. 19 -го. 2018 -го. 2018 -го. 2019. на выгула, ничего нет. В аренды Договор аренды 29 августа заключен. Ничего, ничего, ни карантина. Собаки закрыты сейчас в вагонах. Они знали о проверке, налили воду. А так мы, когда проросливаются. Вот давайте слово они уберем. Это вы руководители. а нас не пускают сюда. Вы тоже здесь участники? А мы не пускаем, уже не пускаем. Да. С 1 июля не пускаем. Ну, мы приходили и все делали. Почему вас не причина, потому что мы не можем молчать, когда собаки убирают. Потому что Начали писать заявление. Делать... Они не хотят, дело... чтобы на территорию а... попадали. Делали они, они... А? Два, Два человека не могут вместе. ничего сделать. Понятно? Нас да. Потому что и вы сюда. больше грязью поливаете, чем работаете. Грязь, Они открыли камеру с нами, дверь. прощали. А вот что вы сейчас решили сделать? Мы сделаем совещание раз, и выработаем какую-то концепцию. Александр, Я ты предлагал ты? уже не один раз включить вам, подождите, соглашение, в котором будут четко прописаны роли волонтеров и председателя. Волонтер, вы сейчас говорите, как работодатель нам даст договора. По-другому вы не можете это... мирно работать, Волонтер это вижу. Благо... Давайте вспомним Давлетова, Доброволец. его точно так же поливали грязью. Доброволец. Пока, а кто поливал Давлетова грязью, простите, Балкарина? Была... Ну, я говорю, ангелина. что вообще, ну она тоже волонтером И до сих пор она его поливает грязью. Поэтому я рекомендую вам работать вместе на созидание, а не на разрушение. И это будет больше пользы. То нужно позитив нести, а не негатив. Понимаете? В не будет никакой созидательности. Ни не... Вот посмотрите, пожалуйста, вот на эту площадку. Весь стройматериал, который он там сложен, был вот здесь, вот, на этом месте. Про проверку, и матери... 8 мужиков по моей просьбе приехали и, и все перенесли. И все За три часа. Знаем, да. И зачем мы все по совести. По зову серодец осавитала и радости Ладу, ладу, ладо, ладу, ладу, ладо, ладу, ладу, горна. Дружи. ладу, ладу, горна, ладу, ладу, ладу, ладо, ладу, ладу, ладо, ладу, ладу, ладу, ладу, ладу, ладу, ладу, Vale, Hammjiai, а мы два года за ними ухаживали, кормили, поели и за свой -e. счет. Дайте время, посмотрите сами. Так, все, продолжаем, да? Человек, как сотрудник полиции, мы Давно Мы написали заявление Я на имя Комаровой, о том, как у нас не было, что нам пришло, пришел ответ, что сегодня будет проверка. Все надзорно звонили и пригласили на проверку. Вот. От Комаровой. От Комаровой. Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Удаюсь непорядочных людей. Мне этот человек нужен. Вы а вы спросите ветнадзор, они мешают или нет? А, не не а вы Ветнадзор? Вы Ветнадзор? Вы Ветнадзор? А зачем вы за Ветнадзор отвечаете? Наталья Геннадьевна. Не то, что вы им показывали, нет у собак, но где вода есть. Только что ты сама сняла это или нет? Ты снимаешь, что тебе Наталья команда? Подожди. Потому что тебе Наталья команда нет воды, там есть ветроз с водой. Я что мы сторона заявителя нам позвонили Светозоры должны присутствовать они не должны здесь а повещение от которого конечно Светозоры спросите мешает они или нет ну я Светозор с канканацией сейчас лично звоню вот смотрите ветнадзор ходит вон, без хозяев хозяева вынуждены тратить время на волонтеров а по комментариям что ли показать ребят спросите пожалуйста чтобы они подтянули территорию Светозоры поинтересуйтесь мешает они или нет не нам мешают, мы не можем за ними после следам постоянно ходить и смотреть, что они делают с собаками. Ангелина, <решков> подойди, пожалуйста. Ты приглашала эту женщину? Девушка, по-моему, вы не говорите неправду. У меня есть с ним в вот по ну, Покажи, пожалуйста. Покажи, пожалуйста. Я покажу полицию. У нас не ничего. место. вагон Светлана Петровна хочет. Волонтеров у нас А покажите, пожалуйста, Борис. Нету, вы да, переписки? Нет. нет, нет. Я полиции покажу, вам не буду показывать. Покажите полиции. То да, есть, да, если, он, если он нет, меня вызовут, он, я вас да, а, -а, а, если вызовут. Да, да, просят, вас свои это, резервы, это не здравствует земля, это муниципальная земля. Сейчас. Это не земля. Она находится она, в аренде. Она находится она, в, аренде. Она, в аренде, да, в лагере. Вот И к вам придут люди, а вот мы будем проверить условия. И, ну, человек хочет попробовать. человек, а задать вопрос? Вы был не против, что вы сюда приходите? Почему сейчас против? Задайте им вопрос. Будет. Ну просто интересно, почему они стали кто До этого есть, да, все нормально было, никто на меня полицию да, не вызывал. Мы, собственно, Каждый хочет, ну как хочется. Ну это, хочет, это него, понятно, просто свой. интересная причина. Принеси, я же тебе говорил, имей при себе всегда пачку документов. Жак, что, сейчас документы на собственность перенесут? У Максима генеральной доверенности. Пожалуйста, пойдемте, пойдемте туда, пойдемте сюда, посмотрите. А давайте посмотреть. пока мы рядом, я вам покажу. Ира, где а тут давайте пока мы рядом, все вы погибли. Со не знаю, я знаю, знаю, покажу. могут потребовать вас подариться вы будете обязаны подариться я уже не неделю госпитали. не люблю а, а мы уже, уже, а уже второй год, год каждый четвертый день А, ну пойдемте с вами. Волонтеры передвигаются, опять. Попросили же не выходить. Вот, так, вот так все вынуждены ходить за волонтерами. Куда волонтеры, туда и ветер. Делают, Я стала плохая. А собак то не Вам полицейские сказали оставаться на месте. Я с вами эта собака? Она не другая Я не сейчас ходить. Я не могу приходить. собаки там, в Льдовском, в Льдовском, в кто возил на стерилизацию эту собаку? У нее стерилизация там стерилизация. Домой да, Кто возил Юлупа? эту собаку на стерилизацию эту собаку возили кто-то язык административной группы, и после этого у собаки такие проблемы. И у них в группе написано, что Алена возила уже несколько раз эту собаку и на блокад, и на какие-то обработки, и все остальное. И сейчас они снимают это, как будто это наши вина. Подпишите устав города Сургут. Куда волонтеры? Туда и ветер. Вот зайдите, пожалуйста, в смотрим и отпускаем я поняла Но мы, мы без У нас с без разрешения администрации Тихо! Тихо. первое предупреждение правы. было вот. Вы не правы. Я знаю. не правда не правда не не правда не правда не Ваша Знаете, что мы с ними живем? Вы не доверяете комиссии? Вы не доверяете комиссии? То есть вашей помощи они не справятся. Второе предупреждение. Так вы не хотите уходить. Ваши сотрудники говорят на законных основаниях пойти территорию. Дважды предупредили следующее применение физической силы по 19.3. Невыполнение законных требований сотрудника полиции. Да. Yeah. не yeah. закону делается два предупреждения, что в третий раз применяется физическая сила. А Я повторю, это закон. Подождите. Давайте. Согласно закону полиции делается два предупреждения, после чего применяется физическая сила. По статье 19.3 привлекается лицо, которое проигнорировало предупреждение полицейского То есть, на, требования. То на третьей сейчас должна быть применена физическая система. По идее, да. Но с вами вежливо обходится. Спасибо. Могу сказать только одно, Господь, все вас даст. А мне нечего бояться. Я очень ничего плохого, плохого не делал. Вот, Меня снова несколько раз задерживались. Раз 7-то. По статье 19.3. Вот. И все незаконно. Но, значит, а нас тоже сейчас незаконно уже будет, да? Нет, сейчас все строго а, соответствует. Надо законно, вас не закончится. Ну, вы же видели, видел. Я вообще не сопротивлялся, и мне даже предупреждений не делают. А что вы через забор, через официальный выход не хотите пройти? Откроют? Нас Хватит ходить обходными путями, используйте официальный вход. Там подождут, сказали. Я безоплатно дружусь. О, началось. Есть доказательства? Давайте у вас все на словах опять? И что? Что, будем писать заявление? Да у тебя уже там столько заявлений лежат. Да еще надо Вы, два надо, раза надо, по столько А, вот здесь просто дату поменяем все. Вот, уже месяц. Потому что земли вот заняли. эта часть земли вообще Век не есть. Пусть планы желания покажу сначала. Это просто. Ну, не вы, не вы простите, кто? Ну только не грубо примите этот вопрос. Почему мы вам, постороннему человеку, должны предоставлять какие-то документы? Это вы здесь кто? Максим. Мы арендуем... Все, вы, вы, вы, вы муж, Давайте ругаться. Давайте ругаться. Супруг, простите. Он а, при уже несколько раз, раз получал голос, и у нас компрессионный... вы... мы, ведем, что мы... <с Sewing> Сказали выйти, вышли. вы <свят> показать. А? Вы после какого раза-то вышли? Вас, вас чуть ли не силы, выводили. водили. Ну, Прям тащил меня за ноги отсюда, да? Я же почему вы на что? А, Что? А Что? А Что посмотрите? <смех> <смех> Все, <смех> У него генеральная <смех> доверенность <смех> есть с собой. Пусть план выживания показан. Это вообще не его земля, правда. План вы увидите, что нет права Мы стояли справа, документы есть. все с собой. Вы поедем, ходим, Ты взял Ты доверенность? Взял доверенность я взял. Дай какие вы, еще наверное, думаете, документы? Что ну, какие? Я вам говорил, какие. какие еще Подземляю. Подземляю. Подпишу Договор подпишу. аренды. Доверенность. доверенность. Благодарствую. Даже волонтеры ценят мой труд. Благодарствую. А? Да не я. Он сам сказал. Посмотрите видео. Сегодня в 12 часов вот видите. <говорит> Правильно, вам только будет. скандалы нужны. Нет собаки, мне Если интересно, посмотрите да. видео. Меня интересуют только собаки, вот и все. Да не поворачивайте, пожалуйста, мои слова. Вот, Я, не пожалуйста, мои слова вот, Я не поворачиваю. Как все есть, так выводит. и публикую. Меня интересуют только собаки. Абсолютно. Да, а а, а, а, а так так человеческие отношения у вас вообще не интересуют. Человеческие не отношения. Она же не заходила, она не заходила. Она вот тут А Пыткой покинуть место правонарушения правонарушения работники просто, на работник просто максим пояснил что вот девчонки с вами культурно так обходится. меня уже давно скрутили и это лицом в пол воткнули себя... Плохо я себя... 200 видео посмотрите у меня на канале а и покажите где конкретно я себя плохо вел видео про вас, а не ну тогда что вы заявляете голословно у меня понимаю? есть доказательство что я себя нормально вел Собаки содержатся на нечеловеке. А, вот, все, тему условия. поменяли сразу. Да, я понятно. Я хочу контролировать этот Я хочу, я хочу, я хочу. А вы хозяин спросили? Откройте свой приют. А, то есть собаки хотят, что... Вложить откройте вложить свой сторону, приют да, и понятно. забойтесь сами. Возьмите ответственность за себя. Раз, еще раз, на камеру. макарит. А я а вот этих собаков здесь находятся. Поехали. Один из полицейских едет с ними Потому что была попытка покинуть место правонарушения Благодарствую. Звони, Макс. Благодарствую. уже раз двадцать это головой в пол вот, ну, вот. как тихо стало а? вы заметили как тихо стало максим уехал водил полицию. полиции без, без, без, без имени они когда еду начинают готовиться, со всей округи приходят собаки, знают расписание. Да, этот, этот злой, этот, этот может укусить. Писанина, проверки, финансы на себя перетянули, постоянные скандалы, э, про это. тут им не, почти ничего не дают делать. Если бы к ним все средства шли, они бы тут все уже отстроили и забор поставили. Благодарствуем за проверку. И, Приезжайте еще. Работа, работа, человеческие отношения должны быть.